здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня у нас вторая часть вот этого вот кардигана мы будем вязать дальше в первой части мы с вами разобрали как посчитать на свой размер сколько набирать петель Вот и в принципе вот были у нас вот такие вот расчеты вот на своем примере я вам показывала вот, и вы должны были, в принципе, это по первому мастер-классу, хотя я как бы и не показывала, я только показала узор и как э, набирала петли и два варианта узора. Но я думаю, понятно из первого мастер-класса, что мы набираем то количество петель, которые мы рассчитали для вашего размера, у меня это 210 петель, вот, и связала я вверх, если говорить о моем размере. То связала я вверх до проймы 32 сантиметра вот сейчас я буду писать вот сколько у меня до проймы 32 сантиметра и пройма у меня 25 сантиметров 25 сантиметров откуда эти цифры девчонки значит первым делом что вы делаете то есть, вы рассчитываете по первому видео, сколько вам набирать петель. Набираете петли, вяжете резинку, как я говорила, 8 рядов. Потом переходите на основной узор, потому что у вас уже все рассчитано и с узором, и с рапортами. Вот. И далее вот вяжете до проймы. Так, ориентировочно. Далее, как же рассчитать, сколько это до проймы? Вы вяжете... Ой, измеряйте, сколько длину кардигана вы хотите. Я сейчас просто нарисую здесь. Он у меня будет чуть длиннее, потому что это у меня в необработанном виде. Он у меня будет 60 сантиметров, как бы длина 60 сантиметров. Сантиметров. Здесь у меня 57, поэтому я пишу 57, потому что еще будет обработка. По итогу он у меня получится потом 60. Но я просто пишу это для того, чтобы вам было понятно. Вот что из этих 57 сантиметров у нас 32 до проймы и 25 сантиметров после проймы. То есть открыто пройма сколько вязать эту пройму девчонки знаете что я делала я вычислила для начала ширину рукава как которая мне которую мне хочется вот В моем случае я кстати у меня вот внизу чуть разутюжен кусочек поэтому я по этому кусочку и пляшу от этого кусочка 1 2 3 4 5 6 7 8 8 рапортов это 32 петли плюс кромочный вот я вот так вот сложила и вот такую ширину я хочу 8 рапортов это 18 сантиметров то есть рука у меня будет ширина 18 сантиметров а тут 25 не пугаемся 18 сантиметров у нас оно все стянется а 18 сантиметров это у меня 32 петли а 32 петли это 22 кромочные раз два три четыре, пять, шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать семнадцать восемнадцать девятнадцать двадцать один 22 вот то есть мне открыя как бы вырезано мои 18 сантиметров Рукава нужно 22 кромочные петли, то есть 44 ряда. Вот смотрите, что получается. Получается 25 сантиметров. Как и получилось. То есть, э, обобщаю все. Для начала вычисляем ширину рукава, какое, какая у вас будет, Потом по этой ширине рукава вы вычисляете, сколько у вас будет петель по рапортам. Ну, то есть по этой ширине, по количеству петель как бы в ширине вы вычисляете. У меня это 32 петли. И потом, вот прямо из передней детали, я считаю, если 32, я округлила до 33. Потому что из двух кромочных я буду доставать 3 петли. Одну, вторую, между ними третью. Вот так вот, таким образом. То есть расчет идет из двух кромочных 3 петли. Поэтому у меня здесь и получилось 33. Я округлила просто на 33 петли и разделила на 3. Одну третью я просто убрала, потому что треть, каждая третья петля будет из промежутка. Вот поэтому у меня и получилось 22 кроме. 44 ряда. И это 25 сантиметров. Вот. Так, таким образом я и вычислила, сколько мне нужно как бы открытого вот этого среза. То есть я, допустим, измерила длину, которую я хочу. Таким образом вычислила длину вот этого отверстия, ну, величину этого отверстия. От этой цифры отняла 25 сантиметров, получилось 32 сантиметра. Вот. что еще хочу сказать у нас не бойтесь того что здесь вот как бы 25 сантиметров да потому что здесь девчонки у нас такой интересный узор обычно вот этой формы нормально хватает на ровный рукав вот каждая третья петля из промежутка но здесь этого, этого недостаточно поэтому рукав у нас примет вот такую вот плечо примет вот такую вот форму потому что рукав немного стянет он будет 18 сантиметров. И вот получится вот такое вот красивое спущенное плечо без никаких фаудов и никаких как бы извращений. Вот спинка у нас точно так же примет вот такую вот форму, что нам очень в этом узоре поможет. Значит, что у нас по распределению, девчонки? Значит, по распределению мы помним здесь 2 четвертые. 1 четвертая и 1 четвертая. Всего у меня здесь 210 петель. Опять же, помним, я думаю, из первого видео. У вас это свое число, вы по своей таблице 210 петель. Из них 2 кромочные. То есть, основного узора у нас 208 петель. 208 петель. Которые нам нужно разделить на вот эти части. Делим сначала на 2. Это 104 петли спинка. Далее 104 петли делим на 2, здесь 52 полочка и 52 полочка, что это значит, что здесь у нас плюс 1 кромочная и здесь плюс 1 кромочная. Делим таким вот образом. Сначала мы довязываем до проймы. Далее, видите, тут хорошо никакой планки, никакого припуска на планке, ничего здесь нет в этом кардигане. Так что это очень даже удобно. Сейчас я эти моменты просто засняла, как я добавляла вот эту кромочную петлю. Сначала вяжем переднюю полочку, плюс одна петля кромочная тут добавляем. и У нас получается сколько? 54 по итогу. Плюс одна кромочная, плюс одна кромочная, это я сейчас покажу вам. Далее спинка 104 петли плюс 1 кромочная, потому что здесь ни одной, плюс одна кромочная, плюс 2 петли 106 у нас по итогу получается. Здесь у нас плюс одна есть кромочная, и мы добавляем плюс 1. 54 петли получается это по распределению петель по раппортам поэтому мы делили на 4 помните раппорта высчитывали чтобы у меня получается здесь 13 рапорта здесь 26 рапорта на это количество петель и здесь 13 у меня все совпадает если вы считали по первому моему видео то у вас тут все должно тоже делиться по рапортам и не разделять не разделяется ни узор ничего все должно делиться вот каждую деталь мы даже ровно вот до нужной вам длины тоже учитывайте то что это еще без обработки да и вот так вот так крой самый элементарный вот когда вы каждую смотрите так, моя полочка 52 петли, не считая кромочной, и я провязываю эти 13 рапорта 52 петли. Кромочную просто снимаю, я ее не считаю. Считаю вот узор. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, восемь девять пятьдесят один и один накид 52. И теперь мне, вот я из этой петли, просто из предыдущей, соображу кромочную, вывязываю кромочную. То есть здесь у меня получается 54 петли. 52 это 13 рапортов моих. И 2, плюс 2 кромочные. Вторую кромочную я здесь добавила. И вяжу узором ровно. Так, далее у нас спинка. Вот, спинка у меня 104 петли, и мне нужно добавить две кромочные. Каким образом я их добавляю? То есть 104 петли это у меня 26 раппортов. Я добавляю одну кромочную, вот так вот прям вывязываю, как и здесь я вывязывал. Далее вяжу узор, считаю 104 петли. Так, он у меня здесь накид, должен быть по узору. Раз, два. Три. 4 петли и последнюю кромочную опять же я вот отсюда вытаскиваю и провязываю и поворачиваюсь и вяжу просто спинку теперь у меня на спинке э, не 104 петли а 106 потому что я добавила 2 кромочные вяжу спинку Так, и тут я провязала сколько мне нужно спиночку и закрыла петли. Я вам потом покажу, как я закрывала. Я просто убрала вот, вот эту, эту вот полетку, чтобы они да, не цеплялись, потому что шов все равно это все дело пойдет в шов. Как бы эти закрытые петли. Да. Ну и вторая полочка, вторую полочку у меня... Значит, здесь вот дополнительная петля в тройме. И все. Там у нас кромочная есть со второй стороны. Я ее тоже как бы отсюда набираю. Эту кромочную добавляю. И далее вяжу по узору. Господи, опять уехала. Значит, отсюда я достаю эту кромочную. и вяжу далее по узорам и опять же по высоте на ваши как бы на ваш размер на вашу величину когда мы вычислили количество рядов вот кстати по рядам я забыла вроде бы как сказала вроде бы и нет здесь 22 кромочные это значит ну то есть как я по полочке меряла петли 22 кромочные это 44 ряда понятное дело что ряды легко можно вычислить основываясь на кромочные так итак когда мы провязали вот эти вот вот это количество боже боже боже рядов нужная нам для проймы что мы делаем я закрываю половину петель у меня здесь 54 петли вот если не считать кромочных да вот кромочные кромочные я считаю закрытые петли это значит 52 петли узора разделить на 2 это 26 и плюс 2 кромочные 28 петель я закрываю 1 2 и 7 и 28 теперь я довязываю ряд до конца по узору это значит что у меня здесь должно быть накид 2 вместе накид вот видно что 2 вместе две вместе май -май. теперь сейчас мы довяжем я вам расскажу как же вычислить высоту капюшона и глубину капюшона сейчас мы тоже все будем на ходу по нашему желанию вычислять итак я довязала до конца ряда теперь мы будем с вами рассчитывать капюшон как я это сделаю? То есть нам нужно сейчас рассчитать в первую очередь глубину. Вот я, допустим, я люблю объемные капюшоны. Кардиган я делаю не оверсайз, а вот капюшон я хочу объемный. Я не хочу по голове вот такой вот, как, кстати, на фотографии я увидела, и мне не понравилось. Я люблю объемные капюшоны, хотя я как бы не большинство, поэтому как, как вы любите. Если вы любите маленький, то я вам рекомендую, девчонки. Это где-то 25, в районе 25 сантиметров. Высота капюшона, да? Если вы любите глубокий, то это максимально 35 сантиметров. Это я люблю так, чтобы капюшончик лег красиво, да. Значит, от 25 до 35 сантиметров. Что вы можете сделать еще, чтобы перепроверить? Значит, вы можете перепроверить по высоте какой-то кофты вашей, кардигана, который вам нравится, толстовки. Ну, в общем, в районе вот этой вот цифры. Да? Если объем нет, то ближе к этой. Если э, ближе по голове, то ближе к этой. Что мы делаем с глубиной? Я оставляю вот точно так, как у меня вот сейчас вот... Э, полочка то есть я те петли 28 до да, которые закрыла вот 28 петель я их сюда и восстану хотя нет уберу один рапорт минус один рапорт минус 4 петли я наберу 24 петли здесь для капюшла то есть здесь у меня было 28 я закрыла по плечу, а наберу я 24 минус 1 рапорт То есть по капюшону у меня будет не 13 раппортов, а 12. То есть я восстанавливаю то же самое в глубину и чуть-чуть уменьшив да, на один раппорт, вот на одну клеточку. Вы можете уменьшить на две клеточки, на 3 клеточки. Увеличивать не нужно, это будут лишние, девчонки. Поэтому я здесь вот вяжу изнаночный ряд и добавляю 24 петли. Вы свое число, которое вы, вы считаете вот, вот точно так же, как это сделала я. Хотела сделать точно так же, а потом смотрю, да нет, все-таки. Хотя бы одну, возможно, и больше. Я, Но ну, я люблю объемные капюшон, потому что я сутула, и я всегда в капюшоне прячу свою сутулость. Вот правда. Вот, э, я уже давно поняла, что вещи с капюшоном, как, как, как по мне, вот именно мне скрывают мою сутулость, вот. Поэтому люблю этот капюшон разложить, как шаль, прямо на, на плечах, и тогда я себя комфортно чувствую. А если он маленький, то он там скукожится маленький. И как бы и он и не нужен на голову, как по мне. И как функцию свое украшение он тоже не выполняет. Но это мое мнение, девчонки. Так, что делаем? Я 24 петли добавляю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Теперь я вяжу, девчонки, этот ряд, я пока эти дополнительные петли провяжу лицевыми петлями. Здесь я вяжу узор, а далее я просто их совмещаю с узором. Они у нас, то есть как вы заканчиваете, так вы и начинаете ряд. Либо с пол, пол ромбика, вот накидом либо с двух вместе чтобы полный ромбик связать Ну, то есть я думаю к этому моменту вы уж точно с узором разберете и теперь капюшон вот допустим смотрите да, даже если взять вот этот расчет я просто как пример его беру 25 сантиметров это 44 ряда вот эту часть 44 ряда 44 ряда мы делим на три равные части это значит один И 4 да? Там два в остатке, их можно к этой части добавить к основной. Значит, что у нас получается в капюшоне? Здесь у нас две трети. Здесь одна треть. Это значит, что мы вяжем две трети. Одна треть у нас составляет 14 рядов. Значит, здесь у нас 28 рядов плюс 2. Это значит 30 рядов. Вот эта часть со скосом у нас будет 14 рядов. Вот так вот мы и просчитали наш капюшончик. Ну, а теперь я вяжу вверх 30 рядов. Девчонки, я ж вам не сказала что у меня тут вот по моим размерам. У меня-то 35 будет капюшон. Поэтому я пересчитала на 35 сантиметров. И у меня вот эта вот часть это 40 рядов, а здесь 20 рядов. То есть всего у меня 60 рядов на 35 сантиметров. 60 рядов 35 сантиметров. Там у нас 44, а здесь 60. Вот. И вот я провязала 40 рядов. И теперь э, делаю вот этот скос. Скос я сокращаю. Для того, чтобы сделать скос, я буду сокращать по 2 петли. Вот таким вот образом. В начале ряда лицевого 2 петли. Вот так закрываю 2 петли. Это там, где наш капюшон. И в каждом в начале... Вот у меня здесь... 20 рядов, это значит, что в каждом лицевом я 10 раз вот так вот по 2 петли закрою, и у меня будет закрываться по 2 петли, и закрою я всего 20. Вот. Это очень удобно вот так вот по 2 петли, потому что у нас раппорт можно разделить на 2, 2 плюс 2, и поэтому мы в принципе-то и в узор вписываемся и сокращаем. И все у нас здесь очень хорошо получается. То же самое при, при любом расчете. Итак, мои хорошие, я связала оба как бы... Слушай, какая это, какое полотно живое? Я не знаю. Это, конечно, и вот это вот шелковая нить дает, конечно, эффект. Я хочу вам показать. Не могу добраться. Значит, одна часть капюшона. Давайте поднимем и вторая это у нас правая полочка, это левая полочка. Вот. значит, здесь сначала я вязала вот эту, вот левую. И вот вы знаете, вяжу, вяжу, а оно потом со временем раз и вот так вот скукожилось. Не знаю, вот пока свеже связанная, эта деталь она больше, но она скукожится. Вот, так, хорошо, что не вставляла вот эту нить. Значит, вот эту часть я вязала, вот мои сокращения, да, и потом 10 раз, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, где-то там 10, вот, и потом оставшиеся петли закрыла. Потом правая часть, девчонки, правая часть, то же самое, только, видите, в зеркальном отображении. Вот так, как у меня на рисунке здесь нарисовано, также и... В реале вот она так я думаю это понятно что две части мы вяжем зеркальном отображении вот и теперь девчонки посредине у меня спинка вот вырезан на рукав сейчас я попробую немножечко обработать утюжку. и потом будем сшивать будем сшивать вот так вот плечевые швы и второй плечевой шов сошьем капюшончик пришьем ну в принципе вот такая вот деталь сейчас ну это сейчас мы все сделаем итак для начала я сшиваю плечи вот здесь я сшиваю только нитью ангоры вот совмещаем наши аэропорты чтобы все совмещено ну, как бы не уе не улетело дальше обычно вот так вот Шов. никаких петля в петлю все равно она там распушится ничего видно не будет вот я сшиваю до до до до капюшона одну и второе плечико так смотрим что Вика сделала Вика сшила одну плечо да? Вика сшила второе плечо видно остался у нас тут. тут хорошо что мало швов нам не приходится как бы особо заморачиваться со швами значит Капюшон мы вот так вот складываем лицевыми сторонами вовнутрь, видите, у нас здесь вот полочка, сам капюшон, и мы его сшиваем, вот здесь вот у нас остается э, эти петли, которые мы набирали, то есть срез капюшона, давайте я вот так вот положу, чтобы было видно, да, и петли спинки, вот сейчас я сшиваю, сейчас покажу, что именно. Вот эту вот часть, смотрите, отсюда. Ну, то есть весь капюшон вот здесь вот я сшиваю. И потом останется только горловину заднюю. Итак, вот он мой капюшон сшит. И теперь смотрите, что мы делаем. Мы раскладываем спиночку. И вот сшиваем капюшон этот разрез. Ну, как бы спинки. То, что у нас осталось от сшивание плечевых швов вот плечевой шов плечевой шов капюшон и здесь вот теперь я сшиваю вот эту вот часть все. так пришила я капюшончик вам просто покажу вы видели, да? Тут понятно. А вот по спинке у нас идет одна сплошная линия. Не пугайтесь. Все оно я уже на себя примерила. Все оно сидит, нигде ничего не тянет и не мешает. Так, что я делаю сейчас? Я вот помним, да, по нашим расчетам, по моим расчетам. Сейчас возьму, покажу, что у меня здесь должно быть 16 рапортов, то есть 8 и 8, да? Здесь я считала. 32 петли мне нужно по рукаву. Э, значит, и я рассчитывала, сколько рядов мне нужно, чтобы было 32 петли при вот, наборе петель 2 через 1, вернее, а, 2 плюс 1, скажем так. Да? То есть, что это значит? Это значит, что, где у меня тут сгиб. Так, вот начинаются мои кромочные, или вот, вот кромочная первая. Значит, я набираю, смотрите, одну из кромочной, вторую из кромочной, а третью между ними, вот я, я цепляю одну и вторую кромочную и провязываю. Далее снова то же самое, раз, два, и третью между ними вот если так набирать то у вас получится 2 плюс 1 да то есть из каждых двух кромочных 3 петли 1 2 и так по кругу, да, и должно быть у меня, в моем случае, 64 петли, вот в вашем случае, ваше число, количество петель, так, значит, вот у меня 64 петли, один ряд я провязала, ну, стартовый, как бы перед узором, и теперь я буду вязать узор, буду э, вот до и после маркера делать, вот как бы, Начало и конец ряда, как я делала, это круговой ряд, поэтому, ой, подождите, без накида, значит, 2 с уклоном вправо, двойной накид, 2 с уклоном влево, так как это круговые ряды, то теперь вот эти вот нам нужно повернуть, а эти мы не поворачиваем. Это в чем различие, значит, и э, различие провязывания э, изнаночного ряда, сейчас я вам покажу, сама еще не знаю, сейчас я до него дойду и покажу вам. будем мы до маркера вот и заканчивается у нас все двумя вместе все правильно у нас сошелся узор теперь изнаночный ряд вернее здесь он четный эти а подождите нам же Эту петлю я просто провязываю лицевой, двойной накид. Я первый провязываю лицевой, второй провязываю изнаночной. Вот эти две вместе. Я провязываю две вместе. А вот теперь вот, девчонки. Нет. Ну, в принципе, вот, вот так вот и я думаю, и нормально, потому что подруга сейчас я попробую. Лицевая изнаночная здесь. Все понятно. Ничего не поменялось. А если я сделаю вот так вот и потом вторую. Неудобно. Ну, в принципе, да. Получается, что она... Если первую, вот смотрите, получается переброс в противоположную в сторону. Если вторую, то получается переброс слева направо, если, давайте еще раз вам покажу, а вам уже решать, но дело в том, что, чтобы был переброс такой же, я думаю, он значения не имеет, вот, чтобы был, как и в первом варианте, ну, как бы, в основном вязание в поворотных рядах, а в обратную сторону, это при круговом вязании более удобно. Ну, в общем, давайте еще раз вам покажу и тот, и тот способ. И я, скорее всего, что буду вязать в обратную сторону. Мне важно, чтобы это было удобно, комфортно. Мне, значит, две вместе провязала. И первую петлю еще раз провязала. Видите? И получилась эта петля справа-налево. Я не захватила одну. Так. Теперь, если брать вот так вот отсюда, слева направо провязываем две вместе и вторую петлю провязываем потом, то у нас получается, как и в том варианте, ну, в варианте с поворотными рядами слева направо, да, все-таки так лучше, я думаю, а все-таки чтобы было одинаково, значит, вот так слева направо провязываем и вторую петлю провязываем еще раз неудобно неудобно можете как-то приспособлюсь? понятное дело что руки приспособятся но ну, вот этот вот вариант то есть слева направо потом еще раз одну петлю ну, и продолжаю ровно вязать по рукаву. по рукаву сколько у меня здесь что у меня здесь? у меня значит провязана 13 вот этих вот дырочек в высоту. И в длину этот рукав, кстати, это уже я, что касается обработки. Это у меня намоченная и выс... Вернее, намоченный, намоченный и высушенный кардиган. И длина рукава у меня составляет 35 сантиметров. Там рука в оригинале, если вы помните, он какой-то 4 пятых, либо три четвертых, ну, вот что-то такое. Ничего я не делала, не, значит, не сокращала, не, вот, ровно просто вязала, 35 сантиметров, 18 сантиметров ширину у меня рукавчик. Вот такой, и 4 ряда резинки в конце, вот, ну, и закрыла петли все, соответственно. Здесь вот, Ниточку мне нужно заправить. И теперь нам осталось пришить молнию. Еще я сейчас заправлю эту нитку. Есть. Теперь еще я беру крючок. Кстати, у меня. С половиной миллиметра, вот так вот я и оставляю рукав, далее я беру еще свою нить рабочую, и еще я сделаю вот здесь вот обвязку по кромочным петлям. Значит, таким вот образом перед, то есть, я уплотню немножечко, немножечко просто так значит, первая петля по кромочным пройдусь. Только здесь, вот ой, здесь я вот мне нужна. Вот так вот сделать здесь девчонки смотрите подтягивайте вам покажу что я имею ввиду тут по, по резинке она небольшая кромочная но там у нас узор такой вытянутый вверх поэтому подтягивайте вот эту вот цепочку чтобы не стянуть кромку ее нужно немножко как бы уплотнить но не стянуть вот видите я вытягиваю чтобы не стянуть по кромочному так вот по кругу вот видите чтобы как бы и придать плотность и не стянуть но и не растянуть же тоже чтобы вот по капюшону по капюшону и в другую в обратную сторону обвязываю так, вот я обвязала, девчонки, сам, ну, по, по кругу, и сейчас самый интересный момент, девчоночки, что я купила, я купила вот другую молнию, смотрите, ну, в магазине, но 80 сантиметров, не на Алиэкспрессе я длиннее, вот не нашла таких молний, которые с двумя вот собачками, не в магазине. В общем, в общем, придется мне вот так вот. Знаете, что я... То есть она будет не до конца капюшона у меня. У меня это все дело длиннее. Возможно, если вы вяжете маленький размер, у вас это все будет как положено. Ну, в общем, сейчас я ее вот так вот прикрепляю. Старайтесь... как бы чтобы все ложилось естественно вот я вот так эта, эта нитка рабочая мне уже не нужна чтобы все ложилось как бы естественно Это сначала я сейчас одну сторону а вторую буду подгонять пришью ее а вторую буду подгонять под первую Вот, и вот смотрите, сколько у меня не хватает до верху. Как бы хорошо бы было, если бы была 90 сантиметров, и вот э, до верха бы мне хватило. Это было бы, был бы идеальный вариант, да, ну вот так вот у меня. Ну, что, что есть, то есть, ничего страшного. И так хорошо, я уже рада, что я купила хотя бы э, другого цвета из единой тонкими зубцами молнии. Вот. И что я теперь делаю? Я беру вот эту нить от ну, от пухонорки, которую я не использовала. Обычная игла. И вот здесь вот мне вот эту штучку нужно подогнуть вот так вот. И начинаю шить. А шить я начинаю, девчонки. Сейчас я вам попытаюсь объяснить. Кстати, спасибо, опять же, Ирине. По ее подсказке я этот способ как бы делаю на том втором кардигане у меня я сделаю машинкой, пришью резинку. Там будет другой способ, тот, который платочной вязкой у меня. Вот, и вот таким вот способом, ну как бы классическим, да, я пришиваю. Вот. А здесь у меня вот эти вот как бы стежки, за которые потом будет цепляться крючок. Все, Пришиваю. Вот, видите. Стараюсь как можно ближе к этим зубцам молнии пришивать. Так, вот, смотрите, вот так вот я пришила. Видите, вот здесь вот это переплетения. Они нам как раз нужны. Спасибо Ирине. Вот. И сейчас я приплавлю вторую сторону для того, чтобы она равномерно как бы была симметрична с первой стороной. Я вот здесь вот. А, да, и вот этот конец хотела вам показать. Вот так вот немножечко, пару миллиметров я как бы выпустила за молнию. И сейчас единственное, что нам нужно совместить это вот эту вот резинку так вот чтобы у нас здесь совпадала резиночка далее идем вверх складываем по шву капюшон и здесь совмещаем видите сколько мне не хватило вот здесь совмещаем и далее распределяем весь остаток молнии. а вот этой вот молнии, да вот как раз оно у нас все прекрасно садится еще чуть, чуть потом же обработаем еще этот шувчик ну нужно будет вот смотрите у нас здесь хорошо. Значит, я сейчас прибулабливаю здесь по, по длине всю молнию, совмещаю это все дело, чтобы все у нас легло э, симпатично, естественно. Вот можно делать вот так вот здесь. А зафиксировать? Что а, ж такое? Растянуть, чтобы ляни хочет. Ну, по так отлично. Вот здесь вот я вот так вот и буду продвигаться, расстегивая молнию, чтобы удобнее было прихватывать. И прищу точно так же вторую половину такими же стежками. таким вот мелким шагом до верху прибывал и пришиваю и так пришила я с обеих сторон теперь что мы будем делать нам нужен крючок у меня крючок 2 миллиметра И я беру только один, как бы одну нить норки и вот цепляясь за вот эти ниточки. Опять же, спасибо нашей Ирине. Ну, сейчас первую я цеплю, прицеплю здесь, здесь я вяжу таким вот образом три воздушные петли. Раз, раз, два. 3. и далее цепляя за вот эти вот ниточки надо ну, да, вики но ну, это тяжело здесь где вот эта пластмаска знаете что я здесь нет здесь вот не затягивайте девчонки так попробуем помочь так вот вяжем столбики с накидом, которыми мы потом будем закрывать. Смотрю, вот этот вот эту молнию хватит хватит в одну нить. Если вам кажется, что тонко сильно, то возьмите, знаете, она тоненькая, наверное, все-таки нужно. Взять две нитки, да, ее мало. Да, девчонки. Значит, две нити. Итак, вторая нить. Так, в две нити начинаем. Значит, первую я цепляю вот здесь вот. Делаю три воздушные петли. Раз, 2 три. И теперь так, вторую сюда же, чтобы покрыть вот эту вот часть. Да, в две нити лучше, потому что плотнее. Так, так, так, Вика. Вот хорошо, что это дополнительная нить плотная, потому что если бы она разрывалась, это было бы не очень приятное. Приятный факт. Приловчитесь, девчонки, сразу кажется, что это неудобно, но потом оно. Вот да, нет. В эту ниточку можно. Идем по, по кругу, прям по вот этим вот ниточкам за молнией. Мы продвигаемся и вывязываем вот такую вот обвязку, которую мы прикроем молнию. Вот да, в две нити это лучше. Все, я вяжу по кругу. Так, мои хорошие, смотрите, я довязала. Довязываю до свободного вот этого моего места. Если у вас молния, то у вас ну, длинная, то у вас должно было бы сойтись вот здесь. вот Где-то. А у меня там свободное место, которое я таким вот образом сейчас заполню. Я просто буду привязывать к вязану полотну эту цепочку вот таким вот образом и перемещу наверно <смех> опять не видно я вот никак не приспособлюсь так вот и перемещу сюда и далее снова по вот этой вот полосочке ну по молнии Вот последние мои, как бы, стежки. Так. Вот я прошла по кругу, и последние мои стежки. Здесь у меня, конечно, один большой, потому что я не могла проткнуть. Ну, да и ладно. Просто я в него сделаю штук 3 столбика. все время вот так вот проверяла, как ложится. Да, и последний у меня будет вот здесь вот. И все. Ниточку я обрываю. Я ее спрячу. Теперь беру, беру иглу с нитью. С той же крепкой. И теперь, вот начиная вот сюда я прячу нить, я это все дело подшиваю. Вот и все, вот такая вот. И аккуратно получается. Потом еще утюжком выровнять. Очень аккуратно получается. Спасибо, Ирина, за способ. Вот. И э, не надо особых каких-то навыков, да, ни пришивания молнии, ни обработки вот этой вот планочки. Все очень симпатично получается. И быстро вот я сейчас вот так вот по кругу пройдусь и подошью вот эту вот обтачечку. И все получается очень аккуратно и красиво. Ну вот, мои хорошие, мой результат. Вот так вот выглядит эта обработка молнии. <coughs> На себе, естественно, покажу вам фотографии. Я вам скажу, что я довольна. Вяжите, девчонки, хорошая вещь получается. Единственное, что я не люблю пухнурки, как он лезет, но его в любом случае чем угодно можно заменить. Вот. А я думаю, что к оригиналу я приблизилась, как считаете. Ну, во всяком случае, я старалась. Так, что еще хочу сказать, девчонки? В принципе, почти все дежурные, как бы, дежурные фразы, ну, не люблю я их говорить, ну, в общем, ну, нужно. Это просьба поставить лайк, э, поделиться видео, оставить комментарий, подписаться на канал. Если видео вам было полезно, то, э, то вы можете отблагодарить меня. Внизу есть ссылочка на подписку, либо на лайк э, с чемоданчиком, с мешочком денег. Ну, мешочка не надо, но если пару копеечек, буду благодарна, потому что блогерам сейчас тяжеловато. Смотрите, ниточку я вытащила. Ну, я ее продену. Так, ну и что еще хочу сказать? Хочу сказать, что эта вещь у меня без хозяйки. Поэтому, если кто-то. Чувств, не чувствуют себе силы ее связать, либо вы знаете кого кого-то, кому эта вещь будет как раз как раз вот, то пожалуйста обращайтесь ко мне в инстаграм, либо либо в фейсбук, либо наверное оставлю номер телефона на мой ватсап, вот так что этот кардиганчик пока свободен, пока у него нет хозяйки. Буду рада, если хозяйка найдется. Вот, вот так вот, девчоночки, на сегодня, наверное, все. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока. Да, и попрощалась с вами, вспомнила, что забыла сказать, что ушло у меня ровно два матка э, пайеток. И ровно 8 матков совсем капелюсечка осталась, пухонорки, ну вот только я его брала без вот этой вот дополнительной нити, она там не нужна, потому что я уже по своему опыту помню, что эта дополнительная нить потом мешает в обработке, то есть она хороша для шапок и для носков, это благодаря вам я узнала эту информацию, я ее тоже не знала, ну вот, и вам говорю, кто не знает, что убирайте вот эту нить, только в резинку ее можно вставлять, но не в основное полотно, потому что оно потом вы, ВТО вам не поможет, оно вернется туда, где было, вот сейчас вот видите, сейчас видно, что он принял все-таки форму, был он такой, как сбитый изначально у меня, а сейчас я, кстати, я не знаю, сказала я видео или нет, я намочила и разложила в свободном, как бы, полете высыхать это изделие, поэтому, э, вот, и считаю, это, как бы, для вот этого узора самый оптимальный вариант. Ну, еще раз попрощаюсь, девчонки, спасибо за просмотр, спасибо за лайк, за комментарии и за то, что вы у меня есть. С вами была Вига Школа рукоделия. Всем пока-пока.